Здорово, парни! Наконец-ка я вернулся в Москву после отпуска, если там были несколько другие виды... прохладнее. все-таки в Москве все еще зима но вчера-позавчера мы умудрились сходить в поля и несмотря на то, что я не был не был несколько месяцев уже, если так представить целенаправленно в полях, чтобы снимать, могу сказать, что получилась полнейшая херня, но что-то прикольного в этом есть, да, и мы так подзадумались и решили заснять несколько мест, где можно познакомиться с девочкой простому парню без всяких каких-то там замухрыжек, сложных каких-то схем э, да и прочего такого и для начала у нас первые самые популярные места в Москве, по крайней мере, где проще всего это метро естественно, торговый центр я думаю, москвичи догадаются, что это будет за торговый центр можете посмотреть Ты наушник нет? нет а, ты заряжаешься? потому что, кажется странным, я шел в сторону в сторону Зары вот, по голову направо увидел. Это вот розовый воротничок. Я думал, миленький воротничок, миленькая девочка, поэтому ты да А ты здесь, я так понимаю, после учебы... Нет. сейчас Скажи, ты работаешь. Я работаю. Только я сегодня не работаю. Ты работаешь? Нет, Ой, да ладно. Мне 26 лет. Четочку лучше меня. Это хорошо. Даша. Даша, Антон. Очень приятно. Вот так вот. Так, мальчики с девочками знакомятся. Даш, в общем, мне надо идти, да. а так ты мне понравилось, хочу тебя еще раз увидеть. Нет, это... Зачем? Ну, как тебе сказать, смотри. Для каких целей? А, будет нечестно, если я скажу, что там, друзьями и так далее. То мне понравилось. Я хочу узнать тебя побольше, соответственно, дальше уже решать, какие цели будут. Этого. Как еще гадать, да, что через это выйти, я не могу. Тем более, я даже не знаю, кто ты по городску. О! Нет, я тоже не могу Я так не считаю. Я считаю, что нужно это делать. я найду свой телефон. Ой, я его нашел. Я тебя наберу. А там поболтаем, а там уже и решим, что-то как. Ты живешь территориально где? Что? Территориально живешь где? Это, по-моему, в Москве, да? Ну, <соцентр> <соцентр> <соцентр> <соцентр> это точно не Химки. <соцентр> ну, да, что-то в этом есть. Зови? 9.26. Я сейчас смс-ку сброшу. Когда удобнее звонить тогда? Что? Звонить удобнее когда? Да, в любое время, в принципе, mm -hmm. если скидываю наши загу. Это... Uh -huh. А работаешь тут каким днем? Работаю 2 два, но бывает еще такой. Будет... Просто мне, например, не всегда удобно, когда я работаю говорить, поэтому я. А, я хочу спросить. Я понял тебя. WhatsApp есть? Да, а, может быть, по напишу тогда. Я думал, миленькая рыжая, де... да не пугайся подумал, Да не Просто мне твой волосы привлекли внимание, я подумал миленькая девочка. Хорошая. Так если бы не так, я бы не подошел. Подожди, не убегай далеко, пожалуйста. А? Не убегай далеко, пожалуйста. Тут вот есть музыка громкая. Сказываю, вот так вот, представляешь, жил всю жизнь, жил, тут, короче, прошел с походом рядом. Да, вот тебя увидел. Дом выбрать что-нибудь себе из обуви. Да? Да, тут параллельно Как зовут? Ира. Ира, антон. Привет, привет. Как ты прям по-брутальному? Ирина, <связывая> <связывая> я так понимаю, что ты здесь после работы? Я <связывая> я да? Я ну, уж подумал, ты что денка. Неизвестно, кто из нас взрослее. Я, конечно. 30. 30. Это значит, на 4 года младше меня. Но ну, девочки-то встают в развитии. Они сначала нагоняют, а потом наоборот отстают. Да. Так что а тебе как? Она уже деградирует. Почему деградируешь? Молодец. А, вот так правильно. Так, давай, называй, а то мне уж пора бежать. Чего ты так быстро убегаешь? Ну, понимаешь, что-то... 7... 910... 4... Я сейчас сменскую имя... 59... 0,5, 59? Ты смотри, вообще такая... Да, Хорошо, да, будет весело, как минимум. Я сейчас сменскую отправлю своим именем. Я такой встает, от друга жду. Да. Вот я тебя издалека, потом миленькая девочка, поэтому решил быстренько найти. Но я такой подумал, нам чуть интересненько такое придумать. Но вот ничего в голову не пришло, поэтому я решил так подойти. Как тебя зовут? Дана. Как? Дана. Дана, Дана, Антон. Я так что ты не по работе а по учебе, ты едешь? Давай на следующий поедешь. Давай, ты следующий вдруг не пропустила. Запишу тебя. Ну а, -а, а, Так, так, так, так. Да, я себе телефон недавно разбил. Слышь, как ужасно? Да, на Париж так и запишу. О. Быстрее будет. Ты в Натагенске вообще бываешь или у тебя пересадка здесь? Мне нужно на Лубянку. И там курсы, да? Нет, мне нужны книжки. А, который этот самый? Библию глобус. Да. да, я понял. А, по да. Иностранные книги, да, как так? Нет, я просто участвую в одном. Решила поучаствовать в одном интересном деле. В общем, ты покупаешь книжку. Стой, стой, стой, стой, стой. Спокойно. Спокойно. Не, я на самом деле стоял в центре зала до человека. Вот, ты тут мимо меня прошла, я посмотрела девочка, я тут тебя остановил, ты такая испугалась, я такой думаю, ой, кошмар какой. Вот, просто мне понравилось, я тебя догнал. Как зовут тебя? Ты испанкинглиш? Вера. Ой, ты по русски говоришь, Вера Антон. Вера, не пугайся так. Я знаю, что это было очень неожиданно, но для меня это тоже, видишь, как-то неожиданно. Вера, ты едешь на учебу? Нет, я езжу домой. С учебы? А что ты такая? Пойду прогуляюсь сегодня. Сутричка, погодка хорошая. Проснулась часов в 7 утра, наверное. И вот, часов 7 гулял и такая, ну все. Хорошо. Ну помогай мне, я, я, я могу, конечно, говорить, но мои темы для разговора тоже закончится. 30. А тебе 18. А я подумал, какая разница? Я все равно телепорт запишу. У тебя есть WhatsApp? И WhatsApp тебе пишут. А куда ты идешь, правда? Точнее, откуда? У тебя еще новогодние праздники не закончились? Нет, просто к подруге ездила. М? Просто к подруге ездила. Называй. Ну или давай так запиши сама, а то есть громко. Я тебе вот не напишу Давай, хорошее настроение. Я хочу попробовать также новый формат, я буду выкладывать в конце ролика какие-то неудачные моменты и предлагать решение, что можно было делать вот в спорных таких ситуациях. Я, на самом деле, решения уже все эти знаю, сам для себя давно продумал. Но в связи с тем, что тупняк в моей голове пока еще в огромных космических масштабах, как раз таки есть шанс поучиться, поучиться вам придумать что-то новое, интересное. Вот, а в следующем видео я буду рассказывать, как бы я, уже без такого огромного тупняка, как бы я поступил в, в той же ситуации, которой оказался сам. Стой! Остановись секунду. У меня есть подозрение, что ты идешь... У меня здесь это шар всего лишь, не бойся. Что ты идешь в кинотеатр, а я, на самом деле, собирался в планету идти. А не планету, это вельпатию. И вот, я видел тебя, пришлось на третий этаж подниматься. Ну, потому что не понравилось, но ты догнался. На Трикса. С подругами после чего? А на что? С подругами? А с кем? Такое-то время. Сейчас? Да. Я не снимала. Ты шкал, да, да, да, я тут уже представляю. Нет. А что тогда, какими судьбами? Посмотри. Ну, ты здесь работаешь? Ну, не здесь, просто у меня встреча по работе. А, и ты такая, ма? Ты будешь что-то втирать наоборот. Только, давайте покупать наши акции, мы такие. Или что там? Возможно. М -м или тебе будут? Нет. Хорошо. Как тебя зовут? А, Настя Настя, Антон. Ты везучий, значит. Я? Ну да, если день начинается с чего-то хорошего, значит все остальное будет дальше хорошо. Настя, но ну я на самом деле побегу, потому что я голодный, но я хочу тебя как-нибудь увидеть. Может быть, даже и после твоей встречи. Все ко мне продлится. Ну, она продлится долго. Это но... а мне и смс к можешь, моей книге закончишь? Может, я что тут буду? Прямо? А что такое? Ну, я не знакомлюсь. А, -а, -а ой, блин, -мо. Я думал, может, у тебя денег нет на телефоне. Есть? Ну хорошо, будет. давай я тогда познакомлюсь. Нет, спасибо. Подожди, Настя. Я понимаю. Ты, ты же понимаешь, что нехорошо, как бы. Вот. Такой замечательный момент и портить. Что, я тебя совьт на, на пол ша, шашка, да. Это а люди, он, видишь? Здорово. Это моя Настя. Эх, я блин. Антон, у тебя как? Как? Антон, у тебя как? Нуридин. Нуридин? Да. Вы в кино, нет? А? А чего-то? И так ч? Знакомый, да? Нет. So, so. Ладно, uh, удачи тогда. До Давай. все -то успел, а? успела. общем, по работе сокажарок я не понимаю, а? Что это блять было? Сейчас холодно, поэтому, наверное. Давайте, да, хотите больше видео, как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, э -э, пишите, как бы вы поступили в таких ситуациях, которые, которые были здесь сейчас. Совсем скоро у нас в Москве пройдет мастер-класс бесплатный по знакомствам. Все-таки весна уже скоро, поэтому самое время подтягиваться, да, для того, чтобы прийти в весну уже с такими с хорошими навыками. Потому что если ты начинаешь заниматься пикапом в весне, Весной то это надо еще походить неделю-вторую, кому-то месяцочек или два уже лета и вместо того, чтобы кайфовать по максимуму весной и те же лето, ты только к лету более-менее что-то поэтому пора делать сейчас Что попасть на мастер-класс, ссылочка здесь пока я не замерз, пока мои пальцы не отвалились, переходи а тебе придет на почту письмо с подробностями, где будет мастер-класс, когда он будет ну, в принципе, на этой страничке все и прочитаешь. На это все. Еще раз ставь лайк, пиши комментарий, что бы ты сделал в этой ситуации. И увидимся, скорее всего, на следующей неделе уже.